Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лостович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет обзор объекта коммерческого типа. Так, друзья, это у нас кафе. Время работы кафе, кстати, с 9 до 23. И в этом кафе все работы делали под ключ. Пошли. в данном кафе, как я говорил ранее, мы делали э, под ключ. Изначально помещение здесь было э, совсем предназначено для другого, но э, хорошее место расположения, и мы сделали э, из данного э, помещения кафе. Э, сейчас я расскажу, какие работы были здесь у нас проделаны, э, начиная от черных и демонтажных. Вот, пойдем по порядку. Изначально задумка была здесь у нас другая, но в процессе ремонта мы немножко ее изменили. Кстати, кафе открылось уже полгода назад, еще летом. В мае сейчас у нас уже декабрь, конец 2020 года. Итак, по порядку. На стену нам сложное декоративное покрытие. Фактурное, объемное, смотрится очень достойно. Скажем так, люксом. Вот. Была одекорирована только вот главная стена вместе с парной зоной. Фотозона у нас выполнена была из фотоаборек. Это был один большой лист, который мы решили обрамить специальным гибким молдингом. Изначально вся такая была наклеена на стены. Потом мы наклеили по периметру, как нам было в контакте указано молдинг. Потом по периметру все это дело мы обрезали и примыкание заделали материалом из декоративного покрытия. По остальным же стенам у нас лежит э, американка э, это еще от застройщиков осталось нам вот э, потолки поскольку кафе находится у нас в э, жилом доме мы отсекали первый этаж с помощью э, утеплителя делали э, звукоизоляцию вот и все это дело э, разводили коммуникации по потолку и скрыли все это натяжным потолком на натяжным потолком, кстати, у нас были э, трудности, э, так как у нас есть очень большие окна, витражи, вот, и, соответственно, профиль натяжного потолка было очень сложно нам закрепить между вот этими окнами, так как э, расстояния здесь везде разные, вот, э, где-то полтора метра, где-то 40 сантиметров, где-то 70, вот, э, как мы вышли из данной ситуации. А очень просто, мы просто добрали э, сверху нужную нам э, глубину по вот этим окнам э, с помощью, э, Ламинированного белого ДСП цвет оконной стра мы э, добрали нужную нам глубину вот, и тем самым убили двух зайцев первое это мы спокойно смогли закрепить сверху э, профиль натяжного потолка и второе это между окон мы смогли спокойно закрепить наши э, шторы вот есть препятствия вот такие вот просто Так что всегда можно найти выход, даже, казалось бы, из самой безвыходной ситуации и обратить ее к себе во благо. Можно их все окна закрыть и устроить здесь какую-то приватную вечеринку. И одним из лучших для напольных покрытий для заведений массового, Использование, скажем так, небольшого проходника является все же кафель. Вот И Здесь у нас уложен керамогранит размером 60 на 60. Итак, друзья, мы впадаем в санузел. И изначально в помещение было немножко другой планировки, но нужно было нам сделать отдельный вход. И вот этот отдельный дзерной проем мы полностью здесь вырезали. Вставили сюда вот эти двери. А другой проем в соседнее помещение мы его заложили полностью и положил туда э, плиту Здесь возник у, у нас большой умывальник и э, вот такой вот зеркало. Но ну, зеркало это у нас э, с небольшим секретом, так как у нас э, здесь сразу дверью э, находится кондиционер, вот, а выход э, его э, наружный блок стоит на улице с другой стороны. Вот. Так вот э, дальше в помещении у нас стоит да, контроляционный стоянцы. И вот за этих прямой зеркалом у нас скрывается дренаж. То есть опять же в данной ситуации мы убили два лайца. Первое, это мы для клиентов сделали большое зеркало, где можно поухаживать за собой. И второй момент, это чтобы не портить внешний вид данного санузла. Вот. Дренаж под вот этим вот, вот, зеркалом. Оцените комментарии и ставьте лайк. Итак, друзья, двигаемся дальше, это у нас уже непосредственно сам э, туалет, вот здесь э, за таким вот шкафом у нас скрываются э, небольшие коммуникации, они у нас идут снаружи, э, здесь у нас основной э, стояк, канализационный, и вся вода здесь проходит, и для того, чтобы как-то скрыть и перейти в следующее помещение, э, вот видим, у нас здесь э, отопление находится, оно, э, скажем так, мешало, и, соответственно, чтобы всю эту некрасивую ситуацию нам вскрыть, было принято решение сделать здесь вот такой вот небольшой шкаф, вот, который будет скрывать все вот эти вот коммуникации, причем не нарушая никакого так, полезного пространства в данном самом узле. Унитаз у нас стоит обычно на вот. и при этом э, у нас здесь есть также. Вот такой шкаф, в стиле, который также у нас скрывает все наши коммуникации и добавляет полезное пространство. Вот видим, здесь у нас расположились различные полки, где можно хранить какие-то вещи для хозяйственных нужд. Хочу вас обратить внимание на то, что в каждом, как в каждом заведении общественного питания есть санитарные нормы, и в связи с этим санитарными нормами. Должны быть правильно расположены все приборы и ни с не исключением является канализация. Все сифоны, все подводы должны быть с воздушным у нас разрывом не менее 20 миллиметров. Все это сделано в данном кафе, вот как и здесь у нас идет дренаж, который я говорил, скрывает у нас Денкова. Yes. Нет, дренаж. И вот сам сифон с воздушным разрывом, порядка 5 мм. Точно так же мы установили на холодную воду фильтр глубочистки, который, кстати, уже картридж нужно будет нам сейчас применять. Как-то так. Итак, друзья, вот наш внутренний блок кондиционера, а наружный блок у нас все коммуникации идут через все кафе под потолком. И наружный блок у нас собирается на улице. Этим вот вот. Весь электромонтаж мы прокладывали здесь заново и одним из первых, когда мы входим в заведение, было пожелание, чтобы включалась у нас одна э, рабочая зона, э, заново летаешь на выключение. Вот. Здесь у нас стоит два клавиаты выключателя. Вот. Один у нас включает основной свет э, по направлению движения, один включает у нас свет э, на улице и выключатель э, еще есть, который включает и выключает у нас рекламу. Э, зона освещения в данном кафе у нас э, поделена на 4, 4 зоны. Вот. Одна основная приходит, одна у нас над барной стойкой и две зоны. Э, размещения гостей а еще э, здесь есть такая вот очень э, классная штука которую мы резали в данном кафе это например я умею делать вот так либо же вот так и точно также по щелчку так. я думаю очень классная идея и э, точно также допустим могу включать свет допустим в вот, барной у меня пальчики были. Ну все, не бери, тебя... Даже чуешечье, чу, друзья. Вот с помощью такой вот штуки можно у нас включать и выключать э, свет. Это было сделано у нас вещь специально для того, чтобы э, официанты могли контролировать дистанционно освещение в зале. Есть, да? Я думаю, там сразу все тяги. <пишут> у нас есть вот такие вот монолитные колонны, которые мы не имели права никак выбирать. было принято решение их отдекорировать и заказали у мебельщиков вот такие вот панели из красного МДФ с золотой кромочкой, на которую разместились у нас вешалки для верхней одежды гостей. В данном кафе у нас преобладают цвета да, красных бордовых оттенков, кстати, очень удачный цвет для кафе. И одну из стен было принято решение у нас поддекорировать вот такими вот молдингами. Это у нас, кстати, молдинги из обычного пенопласта, покрашенные вот такой вот бордовой краской в цвет нашего интерьера. Э, смотрится довольно-таки неплохо, и видим, что сами хозяева заказали вот такие вот интересные э, маски, украшения, вот, которые подчеркивают вот эту цветовую гамму и предустоимость данного э, кафе. Поскольку сейчас век высоких технологий, и многие приходят в кафе не только покушать или выпить чашечку кофе, э, многие приходят с какими-то гаджетами, поэтому всегда в кафе как можно больше размещать и розеток. Они у нас есть здесь в каждом углу, в этом, в том, в том, на той колонии, в том углу. Ну, короче, везде, где у нас есть места для сидения, максимально наполнять их розетками. Межпотолочному пространству мы уделили, на самом деле, очень много внимания, так как у нас по потолку основному проходят все коммуникации, начиная от сигнализации, от электрики, от разводки всех светильников от трассы э, кондиционеров, от видеонаблюдения, а также у нас там проходят э, провода для э, колонок наших, поскольку в нескольких частях э, кафе у нас по потолку мы расположили э, колонки. И не забываем, что э, каждое у нас заведение, особенно общественное питание и так далее, должны быть у нас обеспечены охраной цивилизации. И вот у нас в каждом углу, видим, располагаются датчики на разбитие окон, датчики на движение и на открытие двери. За моей спиной также стенка декорирована у нас молдингами. Как я уже говорил, это обычные пенопластовые молдинги, но было принято решением на контрасте покрасить их в такой вот черный цвет, чтобы выделить какие-то вот эта вот стенку. Если вы обратили внимание, в данном заведении все освещение выполнено в таком лосковом стиле, на заметку каждому, это у нас светильники Новозглорские. На Итак, над барной зоной у нас расположились вот такие вот зеркала, это обычные зеркала, которые мы закрепили способом наружного монтажа, то есть не клеили их как-то, а просто закрепили и одетели фамилируемыми такими заглушечками. Все зеркала точно так же у нас, как и на стенах, присутствуют молдинги. Молдинги окрашены в цвет, главный цвет капота. Рабочая зона у бариста. Вот, Напомню, у нас стоит умывальник. Вот здесь, как у нас зашит гипсокартоном традиционные стойки. Э -э, умывальник. Дальше у нас расположается ледогенератор. Дальше у нас идет э -э, кофемашина, но это прямо... Мерседес без класса такой. Лево очень кофе, кстати. Вкусный. И здесь у нас изучили, зерен кофейный. И дальше у нас стоят миксеры, блендеры. Ну, короче, какие-то там штуки, которые сбивают у нас вкусно очень коктейли. А вот мой барной стойкой. У нас есть холодильники. Холодильники, которые охлаждают нам всякие вкусности. Да. Вся рабочая зона у нас она довольно-таки большая, порядка 4 метров. В не уложим у нас вот такой вот капель, обязательно должен присутствовать в мокрой зоне, так он хорошо защищает нашу стену от воды. Под самой мойкой и вблизи кофемашины мы расположили фильтра. Фильтра тонкой очистки с обратным у нас осмосом. Вот. Так как кофемашины всегда очень капризны в качестве питьевой воды, соответственно, фильтр обязательно вкатать в ножек. Как я говорил ранее, все приборы у нас должны быть подсоединены к сифонам с помощью воздушного разрыва. Здесь мы с помощью коммуникационных отводов сделали гидрозатвор обязательный, то есть у нас вот здесь вот так вот в трубе стоит вода, которая перекрывает вас канализацию. И, соответственно, вот эта вот воронка, она обеспечивает вот этот вот самый воздушный разрыв 20 миллиметров. Итак, друзья, мы находимся на кухне. Я вам хочу рассказать немного про рабочую зону шеф-повара. Здесь на самом деле все очень сложно. Водоснабжение все идет у нас тоже наружи. Здесь у нас расположено два холодильника, то есть холодильник и морозильник. Здесь у нас расположена э, плита, вот, э, вот такая вот вытяжка принудительная и здесь, кстати, подсобные мух, штуки, километра и э, наши печи. Итак, друзья, вот здесь у нас э, вытяжка, которая отвечает за э, то, чтобы вытягивался в данном помещении э, плохой воздух, скажем так. И изначально мы были поставили сюда э, вентилятор, который послужил нам буквально только полгода. Он у нас был, не потом вентилятор, э, он весь забился там налетом, жирами и так далее. И перестал хорошо выполнять свою функцию. И буквально вот недавно э, перестали вот, более мощный вентилятор, который, так мощный-мощный. И вот у этого э, зонта э, на два отверстия он у нас выходит кистость, он реально очень хорошо Как я и говорил тоже уже ранее, наш электрощиток, в котором мы разместили наши электрические группы, вот, автоматы разделяют у нас несколько зон и все наши приборы, которые находятся у нас в кухне и в основном в помещении. Да? Одно, что я хотел сказать только, что Данное кафе имеет 25 посадочных мест, есть, единовременно можно принять до 20, максимум 25, блин, максимум 30 человек. В данном кафе можно не только хорошо покушать, но и провести свой досуг, так как хозяева кафе, переживает на своих клиентах и всячески постоянно придут в них И вот здесь вот стоят различные на у нас игры. Вот. И вот здесь возле окна точно так у нас стоит дженга, э, у нас стоят, э, в данной различные карандаши, куда можно будет прийти с маленькими детьми и э, чем-то их занять. И еще один очень важный у нас момент, когда приходится особенно с маленькими детьми, их посадить, э, обязательно в которой должны присутствовать места для кормления наших детей. Итак, друзья, я надеюсь, обзор данного кафе вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы и дальше будем снимать для вас еще больше годного контента. Всем пока!